но это бочка не для этого не ребят все я ухожу в творчество Басса не Круто. Так, а что с басом? Баса